Я песню, которую я написал общем, довольно давно, Но сейчас она приобрела какой-то второй смысл, Она, кстати, стала двусмысленной песней. Я предлагаю на, на перерыв и уйти так сказать, в двусмысленном состоянии. В драках герзачах, с пушкой на плечах, Мы прошли тебя обгад. Снился нам зеленый ад Как будто в шкеп Италия, на Киев Не взорвались крещать и подошь. Впереди другая, далека в Уташке, И далее на Киев, где заждались Крещаник и Оксана Энн И многие другие, которых я пока что не нашел Вроде огне, вот она, стене, Над кроватью света луны Если снится мне не любовь, а путь с войны Как Ташкен и далее на Киев Не заждались кричатики подол Моя жена и многие другие Которых я, конечно, не нашел. Кабу Ташкен и далее на Киев